Для того, чтобы четко все распрямлять, надо прямо по линиям. Прямо по линиям все. Загнули погнули, загнули, теперь. Теперь эту Мы закипаем плыльными клещами по 90 градусов. Вот так они выглядят по 90 градусов. Кромка у них. Кромка у них. Сколько? Шестьдесят два миллиметра. Шестьдесят два миллиметра. Вот. Дваем прямо по этой линии ставим в обратную сторону. Двадцать пять миллиметров. так и теперь обратно что не сразу постепенно леза столистая поэтому сразу не получится прям по этой линии выставляем гиды Вот гибаем ладную стену. Четко по этой линии. Четко по этой линии, чтобы спишь. Что это время? Ходу спит. Так, вот, огибаем, отгибаем. Вот, так, ну, теперь <клышленный> эти места мы можем начинать. Тами. Нажмите все петушки стороны вот. почему ножницы зажимаются? потому что нужно еще немножко их в этом месте Чуть-чуть так мучить. Всё, Так. У нас есть другие ножницы. Там называется... Ножницы более такие. Так, это место. Нужно... Чтобы оно у нас было. Надо его немножко подфектовать. Это у нас ножницы уже подрезные. Они имеют насечку. Они для точного реза. это болталось, подрезать Так, тоже, ну, кстати. Так, немножечко вперед. Все, ну вот теперь более-менее ровно, без петушков. Вески а, да. надо сразу со удалять. И сейчас я принесу. Что у нас? На столе. Надо все выбирать. Не обрезать, Облежняя. Это такая обрезка. Шапку здесь шапку, потому что без шапки никак. Ну все. Приготовили мы теперь нашу картину. Это у нас картина. с отогнутыми кромками и мы теперь ее можем отогнуть на, на чем вот это вот плохо когда у нас кто-то со строгом для инструмент должен быть поставим mm. так идем. и сюда и нам теперь нужно будет отогнуть, отогнуть эту кромку. Мы отогнем эту кромку на сегментном листогиле. Так, значит, кромка должна отгибаться наверх. Правильно? В эту сторону. Вот. И мы должны еще что сделать? Мы должны сделать здесь ослабление. Так, ослабление. Ослабление мы сделали ножницами. Ослабление мы сделали ножницами. по нашим литровым точкам Можем отогнуть наверх помещаем теперь. Так, где у нас? Где у нас будет отгибаться? Так, с этой стороны. с этой стороны так у нас будет отгибаться проверяем чуть вот эту сторону будем поправлять вот так вот один миллиметр на отгиб верхнюю и начинаем поднимать Начинаем поднимать. Сюда она идет. Дальше не поднимается. Вот. Сейчас вытащим. Так, придется вытащить и немножко ее. На наверстаке, игрока, ну, вкратнее, наверстаке, наверстаке, на игрока, ну, вкратнее, наверстаке, чуть, -чуть ну, нам нужно будет еще взять линейку, линейку маленькую. И сейчас мы ее застегнем. Вот сюда мы ее поставим, сверху. Два yeah, пола. И просто... Много инструментов. Так, чё... а, ну, не получится. не получится. Так, а Мы с этой стороны сделаю. Ну, не проще океанкой пристучать. Океанкой будет цена саня... вами Вот так вот равномерно получается, очень качественно. Ну, некоторые еще сюда рекомендуют пласть чтобы не чтобы было еще более а мне... ловнее. А, вот таким образом так, мы отогнули первую руку, 5 миллиметра. Вот у нас Отогнута она причем она у нас сделана как и положено, по нашему части. У нас все у нас отогнуто. Таким образом. Нет, это ну, все нижняя картина у нас готова для лежачего динарного фальса. Теперь будем отгибать и расплющивать кромки на верхней картины.